То есть вы поссорились, на того, да? И исчезла. Я говорила ей не идти туда. Там тибра. Какая тибра? Девочек похищала, солома набивала, подружек себе делала. Зайка! Что случилось? Пропала маленькая девочка. А вы видели настоящих убийц? Да. И как они выглядят? Как обычные люди. Вроде тебя. Фу. Ты что, не понимаешь, что они все на тебя думают? Я уже проклятый. Что ты делал вчера ночью в лесу? Говорят, ты любишь ходить в этот заброшенный дом. Солома добивала! подружек себе И вам все говорили? Если бы я всех слушала, я бы не была следователем. Тибра. Вообще двинутая! это а ты посмотри на эту овцу, Шла! <связать> Пусть сюда выходит тот твой! Такой же гнилой, как мать. <связать> ты щек тронешь, я тебя убью, понял? Помнишь, Тибра сюда приходит, на кого посмотрит, помрет. Всех вас убьет! Всех надо мной издевается! У меня есть вопрос. То он сделал или ты?